Друзья, доброе утро. У нас сирень расцвела. Дашка, ты где, Дашка? Gracias. Gonna... Друзья, кто забыл подписаться, подписываемся на мой канал. Кликаем колокольчик. Ставим лайк. Пишем комментарии. Пишите, друзья, комментарии. Кто хочет поддержать мой канал, обязательно пишите комментарии. Потому что комментарии продвигают канал. Потому что вместе мы сила. Мы команда. Пишите, о чем бы хотелось поговорить. До новых встреч. Ну, я думаю, что я еще вам кое-что покажу. Симпатичное. Этот пион я все показываю вам. И жду. Вот-вот-вот. Вот-вот-вот. Но никак это. Вот-вот мне наступает. Вот-вот-вот. Это красивый. Такой пион. Рояндовый такой, полный пивом. Друзья, я не удержусь. Все-таки только что проехала одна дама. Да я знаю. Ну, лет за 30 ей. А хоть бы муркнула привет. Вот вот бывают же. да? В нашем детстве как-то говорили такая была пословица пришла свиня и хрюкнула. Вот это действительно так. Другой заходит. Идет, знает, не знает. И говорит, здравствуйте. Привет, привет. Это же так приятно. Это же так приятно утром сказать. Друзья, доброе утро. Еще покажу вам, какую мы сделали песочницу. Муж придумал песочница такое с крышкой. Места у нас мало, но песочница нужна. Вот так оригинально. Мородинка, то что надо будет, надеемся. Друзья мои, кто забыл подписаться, подписывайтесь. Ставьте лайки. Обязательно ставьте лайки. Пишите комментарии. комментарии ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч хорошего вам дня